Всем привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео я покажу, как сделать вырез на цилиндрической поверхности. Для примера возьму одну деталь. По ней был задан вопрос в какой-то группе, посвященной про проектированию в Solidworks. Вот эта развертка. А вот сама деталь. Итак, давайте приступим к созданию детали. На плоскости спереди нарисуем новый эскиз. Размеры, к сожалению, не были указаны, поэтому рисуем на глазок. Здесь давайте поставим радиус 20 миллиметров. Здесь 30. Если будет нужно, в любой момент можем изменить этот эскиз. Итак, заготовка деталей уже почти построена. Осталось сделать вырез на всю глубину и сделать отверстие, видимо, для винта. Здесь рисуем Новый эскиз. Также рисуем вытянутый вырез и вырезаем насквозь. Ну вот заготовка у нас готова. Теперь выбираем цилиндрическую поверхность, идем в справочную геометрию, строим новую плоскость. И выбираем плоскость, например, справа. Щелкаем ОК. OK", ставим ее перпендикулярно экрану. И рисуем на ней новый эскиз. Теперь уже нам необходимо нарисовать эскиз развертки. Итак, здесь отверстия диаметром 12, их 4 штуки, и соединены они вот вот, прямыми. Также имеется небольшие скругления радиусом 1 мм и прямые участки по 5 мм. Теперь выделяем окружности ставим равенство ставим диаметр 12 миллиметров так давайте немного увеличим нашу заготовку вот таким вот образом так продолжаем редактировать наш эскиз соединяем окружности отрезками Здесь ставим взаимосвязь касательная, здесь также ставим взаимосвязь касательная. Ставим размер 5 мм, здесь 5 мм. так эскиз у нас почти готов теперь необходимо определиться с межцентровым расстоянием здесь у нас показано что длина всей окружности у нас деленная на 6 то есть вот это вот между центрами двух вот этих вот прорезей половина окружности Измеряем длину окружности нашей цилиндрической поверхности 188,5 миллиметров. Так, здесь ставим расстояние 188,5 деленное на 6. Таким вот образом. Дальше смотрим здесь, ставим то же самое. И теперь удаляем ненужные элементы. Проставляем допуск здесь 15 сотых плюс-минус и можем проставить вот это вот примечание да там по моему стоит 21 мм снизу ну, давайте поставим здесь сверху 21 Есть там двунаправленный. Окей. И здесь а, окружности выполнены по 12-му политету плюс 18 миллиметров. 0.18 Окей. Итак, эскиз у нас полностью определен. Теперь нам необходимо сделать вторую такую же копию. Выделяем эскиз. Исключаем массовые линии. И используем линейный массив эскизы. Здесь у нас по оси X все правильно. Нам нужно... Тайцерин на это деленный деленные на 2. Таким вот образом. Щелкаем ОК. Выходим из эскиза. Идем в элементы и элемент перенос. Выбираем наш эскиз. Выбираем цилиндрическую поверхность. Щелкаем ОК. И вот у нас вырез готов. Вот у нас наша деталь с таким вот Интересным вырезан получилось. Если вам понравилось видео и вы узнали что-то новое, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. До новых встреч.